Всем привет! Сегодня я в университете, в университете Уорик, и со мной Евгений. Здравствуйте! Здравствуйте! Евгений тоже учится в университете Уорик, заканчивает писать диссертацию. Он занимается международными отношениями, и сегодня я ему задам несколько вопросов. Евгений. Где вы родились? Я родился, как у нас принято говорить, в славном городе Витебске, в городе Витебске, в Беларуси. Он находится на северо-востоке Беларуси. Отлично. Евгений из Беларуси. Это очень интересно. Расскажите, пожалуйста, на каких языках говорят в Беларуси? Все ли понимают русский язык? Потому что мои студенты изучают русский язык, им, конечно же, будет интересно узнать, будут ли их понимать, когда они поедут в Беларуси. Обязательно будут понимать. В Беларуси два государственных языка. Русский и белорусский. Это значит, что сто 100% населения могут говорить и на русском, и на белорусском языках. И вообще в повседневной жизни, может быть, даже большинство людей в Беларуси говорят именно на русском языке. Поэтому... У студентов не будет никаких проблем, более того, они даже могут приехать в Беларусь для того, чтобы изучать русский язык. Угу, отлично. Так, еще э, один вопрос. Вы родились в городе Витебск. А вы все время жили в городе Витебск или вы жили в каких-то еще городах в Беларуси или за границей? Где я только, как говорится, не жил. До где-то 18 лет я действительно жил в Витебске, но когда я закончил школу или даже гимназию, то я уехал учиться в Минск. И, соответственно, следующие практически все годы я жил в Минске, за исключением нескольких лет. Потому что еще год я жил в Швеции, учился там, изучал в первую очередь шведский язык и также Потом в Англии, начале в магистратуре я учился, в университете Сассекс, соответственно, жил в Брайтоне, или даже в Фалмере, это вот там, где сегодня стадион э, футбольной команды, Брайтон-Хоуф, Элбион, по-моему, она так называется. Mm -hmm. Ну и потом, когда я начал учиться вот здесь на PHD, то, соответственно, жил э, в Кеннелворте тоже год, ну а после этого то приезжал, то уезжал, и в основном находился в Минске. Когда первый раз вы приехали в Англию? В Англию впервые в жизни в 2009 году. Десять лет назад, даже да. почти больше. Почти больше. Надо было в прошлом году отметить десятилетний юбилей моего приезда в Англию. Хорошо. Расскажите, Витебск и Минск – города отличаются или нет? Обычно столица отличается от... Других городов в стране. Отличается, конечно. Вот буквально сегодня утром я прочитал, что по последней переписи населения у нас где-то раз примерно в 10 лет такая перепись происходит, и она позволяет увидеть более точно различные характеристики населения. Так вот, сегодня я прочитал, что уже официально в Минске более двух миллионов жителей, угу. а Витебский для сравнения где-то порядка. 300-350 тысяч, я, кстати, последние цифры пока еще не знаю. Mm -hmm. То есть, как минимум, вот такими размерами отличается город. Это значит, что он отличается темпом жизни, скоростью жизни. И, конечно, в Минске, как и в большинстве столиц, происходит всего намного больше. Такое вот основное отличие. Но и экономически, из-за того, что там больше населения, больше вот этого... Активности, соответственно, и экономическая жизнь более наполнена, культурная жизнь более наполнена, политическая, само собой, жизнь тоже более наполнена, хотя Витебск известен в Беларуси как культурная столица Беларуси, поэтому, mm -hmm. когда мы говорим о культуре, то, в общем, и эта жизнь в Витебске тоже достаточно богата. Ну, я никогда не была в Беларуси. Но... Это неправильно. Я обещаю, что обязательно поеду. Но я читала и знаю о Витебске. Я знаю, я видел Витебс на картинах Марка Шагала. И мне хочется съездить посмотреть Витебск. Обязательно, когда я поеду в Беларусь, я посмотрю Витебс. Обязательно. Я тоже всех очень приглашаю. Маша сказала о Марке Шагале, о одном из самых известных художников в истории, наверное, человечества. Он действительно родился и провел большую часть своей молодости именно в Витебске. Но помимо него были и другие представители, в первую очередь, вот этих школ художников. И поэтому в Витебске тем, кто интересуется этой темой, действительно много можно всего увидеть. А также в Витебске проходит каждое лето, обычно где-то в июле, большой фестиваль. Он называется mm -hmm. «Славянский базар». И, по крайней мере, лет десять назад, я там даже, когда был студентом, иногда подрабатывал mm -hmm. переводчиком, это считался один из самых крупных вообще в мире фестивалей. Сейчас его масштаб немножко снизился, но я думаю, что тоже очень интересно приехать, посмотреть. У меня много знакомых среди дипломатов зарубежных, mm -hmm. которые работают в Беларуси, и они все мне рассказывают, что когда они приезжают на Славянский базар Витебска, это нечто такое особенное. А в каком месяце проходит это мероприятие? Обычно в июле, хотя календарь может изменяться, но в любом случае это лето. Угу, угу. Обязательно поедем все вместе летом в Витебск. На Гулять. фестиваль Славянский базар. Какой еще город, кроме Витебска и Минска, вы советуете посетить? Советую посетить все. Но если говорить о больших городах, то помимо Витебской и Минска, я, например, чаще всего бываю в Бресте, потому что вот из этого района моя жена, и мы часто ездим к ее родителям и проезжаем через Брест. И я могу точно говорить о том, что это очень такой интересный город. В отличие от Витебска, который находится на границе с Россией, Брест на границе с Польшей и Украиной. И, конечно, может быть любопытно посмотреть, вот каким образом различные смешение культур, народности, национальности оказывает влияние на городскую жизнь. В Престе это можно хорошо заметить. Я думаю, вообще интересны по-своему все большие и меньшие города. Если говорить о каких-то городах поменьше, то есть несколько интересных мест, которые связаны, например, с историей Беларуси. Вот, скажем, Несвиш, Новогрудок, Мир — это города, на которые были завязаны какие-то важные эпизоды в жизни Великого княжества Литовского. Такое было государство которая где-то там, начиная с 13-14 века, имела большое значение в европейской политике. И вот был такой целый род радивилов, очень могущественный род, и у них были замки, резиденции, которые сегодня находятся вне свежей в мире. Вот можно съездить это посмотреть. И Новогрудок, это была одна из первых столиц Великого Княжества Литовского. Mm -hmm. Там, к сожалению, не так много чего сохранилось, но а, также есть любопытные такие важные исторические места. Наконец, еще одна отличительная черта Беларуси, как в культурном плане, так и в историческом, это а, наследие еврейского народа. Mm -hmm. И также вот есть некоторые небольшие города, опять же, такие, как тот же Новогрудок, Бобруйск, где можно вот с интересом ознакомиться с этими страницами. Угу. Очень интересно. Я недавно слышала, что в Беларуси сейчас можно ехать иностранцам без визы. Знаете вы что-то об этом? Не могли бы вы рассказать? Знаю, почти все и могу рассказать. Действительно, несколько лет назад было принято решение, что граждане 80 государств могут приезжать в Беларусь без визы, в том числе граждане всех стран Европейского союза, ну и теперь уже после Брекзита Великобритании. А для этого, правда, нужно прилететь в аэропорт Минска, при том прилететь из любого другого аэропорта мира, кроме российских аэропортов. Uh -huh, uh -huh. Там есть своя особенная история, почему так произошло. А, ну вот по прилете в аэропорт Минска все, что вам нужно, это небольшая сумма денег, которую вы можете подтвердить, что она у вас есть и достаточно для того, чтобы находиться до 30 дней на территории Беларуси. И также медицинская страховка, но ее можно за очень небольшую сумму, что-то в пределах 2-3 евро, приобрести прямо в аэропорту Минска. Mm -hmm. И без каких-то проблем очень быстро вас с радостью впустят в Беларусь. И, как я уже сказал, в месяц можно находиться без визы. Также, если вы хотите приехать на поезде или на автомобиле, то это можно сделать, но не для того, чтобы находиться на всей территории Беларуси, а в некоторых интересных местах. Вот я о них еще не говорил. Например, есть такая Беловежская пуща знаменитая. Mm -hmm. Это и песня есть, но есть и сама пуща. Mm -hmm. Это один из самых древних лесов в Европе имеет многотысячную историю uh -huh. и находится на территории Беларуси и Польши. По этому лесу даже проходит граница между двумя государствами. Там есть многие э, интересные звери, например зубр. Mm -hmm. Это, кстати, символ Zubar. Беларуси. То, что, наверное, сопоставимо с американским буйволом, uh -huh. но у нас все-таки зубр немножко отличается. Он такой славянский, европейский. Uh -huh. Так вот для того, чтобы попасть в пущу, можно тоже воспользоваться безвизовым режимом и приехать туда на машине. Не надо делать визу, не надо делать никакие документы. Приезжаешь в аэропорт Минска и там все оформляешь. Ну, и... собственно говоря, да. Это здорово. То есть мы можем все поехать свободно, спокойно в Беларусь и говорить там по-русски. Я всем советую поехать, смотреть все города, о которых нам рассказал Евгений, и изучать русский язык. Да, кстати, вот говоря об изучении русского языка, есть даже специальные курсы, школы, которые нацелены на то, чтобы приглашать иностранных граждан, которые хотят изучать в том числе русский язык. Есть вот эти летние школы, summer schools, uh -huh, uh -huh. и в общем без какого-то большого отличия можно изучать русский язык в Беларуси точно так же, как, например, в Санкт-Петербурге или в Москве, uh -huh. только в Минске это будет, наверное, даже дешевле. Uh -huh. А цены э, в Беларуси дешевле, чем в Москве? А, чем в Москве, да, хотя не то, чтобы они там уж намного дешевле, uh -huh. в Минске. Но, например, если вы поедете в какой-то город поменьше, скажем, вот мой родной Витебск, то там это будет значительно дешевле. Uh -huh. Хорошо, прекрасно. То есть это будет недорогая поездка, для которой не надо оформлять специальные документы. Можно поехать, наслаждаться страной, смотреть город Витебск. И изучать русский язык. Прекрасно. Сейчас в Англии идет дождь, у нас за окном серое небо, и погода не очень хорошая. Какая погода в Беларуси? Я тоже часто слышу от дипломатов, которые приезжают работать в Беларусь, что Англию и Беларусь в первую очередь связывает похожая погода. И особенно в последние годы это именно так. И я каждое утро смотрю, какая погода в Минске и здесь в Ковентри, и она очень сильно совпадает и по температуре, и потому что у нас тоже очень много дождей. Mm -hmm. Хотя еще лет десять назад, например, зимой чувствовали значительные отличия. Зимой практически всегда в Беларуси был снег. Достаточно часто температура опускалась до минус 15, и бывало даже до минус 20 когда я учился в школе, я помню времена, когда температура могла быть ниже 30 градусов. Это, конечно, не каждый день, это может быть одна или две недели в течение зимы, но такое было. Сейчас практически такого нет, действительно происходит потепление, которое мы чувствуем и видим, и поэтому еще раз повторюсь, погода примерно такая же, как в Англии, может быть немножечко прохладнее в целом. Евгений, я хочу вас спросить о названии страны. Я видела, что пишется по-разному. Иногда пишут «Беларусь», иногда пишут «Беларуси». Почему существует два названия страны? На самом деле название одно. И правильное название – это «Беларусь». И для того, чтобы убедиться, что она правильная, нужно посмотреть, например, в Конституцию Беларуси где так и написано, что uh -huh. страна, полное название страны Республика Беларусь, uh -huh. сокращенная Беларусь. Uh -huh. Но э, наши российские друзья утверждают, что по их правилам русского языка правильно называть страну Беларусь. Uh -huh. И они упорно это продолжают делать, несмотря на то, что где-то тоже 10-11 лет назад даже uh -huh. была некая такая договоренность между правительствами, что Россия должна начать называть Беларусь правильно. И тогда, я помню, Дмитрий Медведев был президентом, он даже дал такое распоряжение, по-моему, Министерству образования России, чтобы, в общем, это учитывалось в делах с Беларусью. Но по привычке, а иногда и не по привычке, а официально тоже, все равно вот часто в России звучит именно такое название «Белоруссия». Вообще это связано с тем, что когда еще было то государство, Советский Союз, то в его рамках существовало... БССР, Белорусская Советская Социалистическая Республика. Uh -huh. И вот тогда тоже сокращенно она называлась Белоруссия. Но еще раз подчеркну, что правильное название Беларусь. И, кстати, точно так мы обращаем внимание других народов, например, вот Швеция. По-шведски они практически до последнего времени часто называли Беларусь Вит-Русланд, что фактически, если переводить это... Белая Россия. Uh -huh. Но мы сейчас вот договорились о том, что нужно называть страну правильно. То же самое с Китаем. Сейчас была такая договоренность. Вот, я думаю, нужно договориться еще с Германией, где нас называют Вайс Руслан, что тоже, в общем-то, не совсем правильно. Uh -huh. Мне интересно услышать что-то на белорусском языке. Не могли бы вы сказать несколько предложений, несколько фраз по-белорусски? Прежде чем это сделать, с радостью... Просто обращу внимание, что два языка на самом деле действительно похожи и вообще вот в этой семье славянских языков, если вы знаете один, а лучше два славянских языка, то вы практически понимаете многие другие. Uh -huh. Например, вот я знаю русский и белорусский, где-то процентов на 95 понимаю украинский, процентов uh -huh. на 70 польский, хотя я никогда их не изучал. Ну, теперь несколько слов по-белорусски. Шановные сябры, я и все белорусы будут вельми рады, кали вы одной относитесь сейчас, для того, как наведать нашу прохожую Украину. Очень красиво. Я потом напишу в субтитрах, что это, что значит. это значит. Я узнаю я да, напишу. Хорошо, большое вам спасибо за интервью. Было очень интересно. Я спасибо. думаю, что все мои студенты будут рады. Я снова приглашаю всех в Белоруссию и сама с удовольствием поеду в Белоруссию. В Беларусь. А, и сама с удовольствием поеду в Беларусь. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Пока-пока. До свидания.